Всем привет, дорогие друзья, интернет-пользователи и гости моего канала с вами заново. Я, Серый Кролик. Ну, вот мы сделали окно в Европу. Сфокусируем сейчас. С той стороны повесили сеточку такую хорошую, чтобы птица никакая там не залетела там или что-нибудь. И повесили такую полумоскитную сетку. Короче, штор с кухни. Так температура немножко повысилась до 22 градусов, но стало намного-намного светлее, что и хотелось доказать. Дальше у нас произошел вот все же окрол вот от этой девочки, она сама аршанская, мальчик Чауский. Это тоже аршанская девочка, мальчик тоже был Чауски. Поэтому, если у кого-то уже заинтересуется по поводу серебра, милости будем просить заезжать через месяца два. Так. Вот здесь такие карапузики. Всего она родила 10 штук. Это первая окролка, но живых всего лишь 6. Душновато, жарко, большое количество было этого пуха. Вины я ее не вижу, большей части своей вины, потому что окрол был днем, тогда, когда я сюда не зашел. Ну, бывает и такое. Здесь у нас карапузики, как я вам показывал, черныша, 4 штучки. Не удивляйтесь, что у серебра вот такого цвета, они вот такие темные. Если кто их уже раньше держал, то они прекрасно понимают и знает, что рождаются не именно в таком окрасе. После чего они становятся вот такими чудо юда природой. Водичка в наличии есть, комбикор в наличии есть. Здесь только наскушено. но не без этого но хотелось бы показать еще кое-что сейчас друзья. вот сейчас сюда подсыпим комбикорма и сюда немножко подцепим. хотелось показать вам случайно обнаружил сегодня в этой секции видите вам кванчонок сидит так как у меня доступ воды только через ниппельную поилочку вот она да он не мог так вымочиться поэтому это стопроцентно сфокусировать это стопроцентно Ой, макрец, или еще как это говорят мокрая мордочка лечится он довольно легко 3-4 дня два раза в день стрептоцит какой-нибудь ну главное чтобы этот порошок был бактериально против бактерий всяких различных это не вирус это была бактерия раздражитель в ротовой полости Поэтому открываем ротик и полностью засыпаем ротовую полость, особенно дясно, пальчиком протирая, для того, чтобы э, снять это воспаление, э, при котором, ну, при этом воспалении огромное количество слюновыделения. Он перестает практически есть, при этом пить, и если это не лечить, то будет у вас падеж. Это не инфекционное заболевание, это бактериальное Поэтому, если кто-то сидит вместе, это не страшно. Оно так сильно не передается, потому что тут бактерия. Скорее всего, у него ослаблен иммунитет. Сейчас мы его достанем, хотя я не сказал, чтобы он худенький такой. Но бывает всякое. Роды были у крольчихи тяжелые. Как вы видите, он с одним ушком. Это еще приокроли. Ну, лечится это очень можно сказать эффективно. Есть еще в народе такое поверье, что как если человек кормит его сеном, скорее всего колючка попадает в диасно, ну в дясно и происходит воспаление. М -м, возможно опровергать я такое не буду, но читаю в интернете литературу какую-нибудь, там написано что это бактерия, название уже не помню, вызывает вот такие симптомы. На вид может немножко и страшно, но на самом деле это все хорошо лечится. В моем хозяйстве это второй или третий случай. Обычно крольчата, рееже, у меня было до этого две сукрольные самочки. После акрола, когда иммунитет очень-очень ослаблен. Вот видите, если сейчас выпустить другого кролика, он будет очень хорошо кушать вот. А этот нет, потому что у него все-таки болевые ощущения очень сильно. Вчера ничего еще не было, сегодня уже что-то выскочило. Так, кто-то мне звонит. Звонили по поводу кроликов, ну, всякое бывает. Так, ну, коли уже мы здесь, вот здесь такое поголовье, вот такие тут карандаши, сейчас мы им насыпем. Используем вот такого вот мисочку. Главное не просыпать. Дорогой, здоровый корм, поэтому главное не просыпать. Ну, одной рукой, конечно, неудобно, Ну, как можете увидеть, вот такой размер этой кормушки. Ну, ведро, наверное, ну, литра 3 минимума, а то уже и 5. Ну, не ведро, а тазик. Все насыпали, у этих еще немножко есть. Гранула более-менее, то есть таких отсева, как вот, нету. Ну, есть, но небольшой. Я этот комбикорм не просыпал. видите как они. Хотя пыль есть, видите. Малыши хотят кушать. Вот это серебро покупное. Все хорошо. Там рыжик наш покоцанный, ушко погрыз, блин. он там погрызли. Здесь девочку будем сейчас случать. Вес у нее 3 килограмма. Подождем буквально еще дней 5-7. И будем случать. Вот это вот девочка побежала, которая первая. Вот ее будем мы случать. Потому что вес уже позволительный. То есть 3, 3 200 это идеалка. А вот эти еще. Вот это. Вот та, и вот это 2 800-2 850. То есть маловато. Ну, здесь вот такие карандаши. От, ну, отлучили от мамки у них в 30 дней плюс минус 32 ну все живы здоровы видите, все хорошо здесь вот так кайфуете, я кайфую я кайфую я кайфую Ну, вес у них тоже это пацаны вот здесь девчонки здесь пацаны здесь бульдог с носорогом а здесь девчонки все что хотел показал рассказал серебром работаем как мы и планировали потихонечку не спеша это уже повторно случина. Эту мы будем случать на 20 сутки. Плюс-минус. Пускай отдыхает. 6 штучек это немного. У Это было случено на 15 день, грубо говоря. Потому что у нее только 4. 4 это тоже немного. Жарковато, но адекватно от комарей у нас эта фигня включена сейчас сутками только сейчас освет свет включил его выключаю здесь немножко темнее становится эффективность очень хорошая если поддончик там вытрости там будет куча ну в следующий раз вам друзья покажу все всем спасибо за просмотр за вашу комментарий оценку делитесь в социальных сетях если кому это будет интересно комментируйте задавайте вопросы а мы всегда постараемся на эти вопросы ответить что пацаны И вам Юль, блин, насыпал комбикорм. Сказал же, не сыпать. Ну ладно.